Всем привет, с вами сирабаба Виктор. Сейчас всем, кто меня слышит, я расскажу и покажу, как зарегистрировать собственный аккаунт в Google Gmail. Те, кому это будет интересно, вместе со мной могут пройти по шагам. Я буду говорить и показывать, вы все повторять. Если не успеваете, то нажимаете паузу, делаете то, что я показал, и только потом движемся дальше. Итак, внимательно слушаем, точно копируем действия, получаем собственный e-mail ящик и аккаунт в Gmail, через который мы можем проверять всю свою электронную почту. Начнем. Для того, чтобы зарегистрироваться в Gmail, нам необходимо набрать gmail.com и нажать кнопку создать аккаунт здесь нам необходимо заполнить специальную форму и в этой форме необходимо заполнить все данные которые спрашивает с нас служба google как вас зовут заполняем Пишем свое имя, свою фамилию. Здесь мы пишем предполагаемое имя нашего e ящика, которое мы будем потом раздавать всем нашим знакомым. Ну, например, Иванов Майл. Вводим пароль и подтверждаем пароль, с которым вы будете потом заходить. Вот мне ответило, что Иванов Майл, к сожалению, уже занят и предлагает выбрать Иванов Майл 319. Я не ставлю своей целью подбирать необходимую точность поэтому выберу то что мне предлагают вы можете подобрать другое удобное имя и проверить его дальше нас просят заполнить наш день рождения Вот предлагает заполнить пол и предлагает заполнить телефон я пропущу телефон Дальше предлагает заполнить дополнительный адрес электронной почты, по которому нам, если что, служба будет предлагать вспомнить пароль, если мы вдруг забудем наш пароль. Если у вас нету больше никакого ящика электронной почты, то вы не заполняете. Специальный антиробот просит, чтобы мы ввели специальную фразу, чтобы компания убедилась, что заполняет не робот. Вот. Она может быть очень хитро написана и вообще ничего не значить. А может быть даже на какие-то буквы быть похоже. Но вводить надо внимательно. Если мы введем неправильно, то мы не сможем зарегистрироваться. Выбираем Украину. Читаем условия использования внимательно, чтобы потом мы знали, за что нас будут отключать. Отмечаем галочку, что мы согласны с условиями. Нажимаем кнопку далее. Мой пароль компания посчитала слишком простым и предложила переподтвердить другой. Ну, введем более сложный. Придется мне снова повторять эту специальную фразу, чтобы сайт убедился, что я не робот. Нажимаю далее. Вот. Все. Компания... Сайт увидел меня, распознал и предлагает мне взглянуть на свой профиль со стороны и добавить туда фото. Меня это сейчас не интересует, поэтому я пропускаю этот ход. Вы же можете добавить свое собственное фото. Хотя давайте я с вами добавлю, чтобы мы уже заполнили все. Для того, чтобы добавить фото, необходимо выбрать фото на компьютере. дождать пока оно загрузится можно также из веб-камеры сфотографировать самого себя и установить как фото профиля вот для опять нажимаем дальше Все, нам, нас поздравляют с тем, что у нас теперь существует наш электронный адрес электронной почты ivanovmile 319gmailcom и предлагают перейти к тому, чтобы пользоваться сервисом Gmail. С вами был Серабаба Виктор. Мы прошли урок, как зарегистрировать и получить свой собственный электронный ящик в службе Google google.jmail.com Всем удачи! Пользуйтесь электронной почтой!